Как твое настроение сегодня? Ну чуть лучше, чем вчера. Я что-то так колбасила. вот. В общем, причины нет. Это это смешная причина. Сейчас что-то во мне опять такое поднималось. Я не знаю, что это. Даже это беспокойство больше, чем страх. Угу. Какая причина вообще ничего нет сегодня? Вчера еще. Ну, как-то я заглянула, не ответила мне эта девушка, но ну, она мне вечером написала поздно, ну и что. Я понимаю, что это просто вот какая-то ерунда, а во мне вот это вот все отзывается. Я не понимаю, почему со мной вот это без конца очень часто происходит. Такие какие-то телесные реакции, ну, ну, ни на что. А если что-то произойдет, меня вообще колбасит. Просто примешано там все. В разные чувства но от них вот такое вот состояние уже и подышала и все и улыбнулась и так посмотрела да а она все равно какое-то короткое время есть какое-то облегчение даже я сказала вода меняется но потом опять тут тут еще такой момент есть как давно у тебя были, была интимная связь? Ну, уже давно. А, дело в том, что во время сеанса ты наполняешься энергией, а так как ты достаточно темпераментная по натуре человека, это как бы заметно. А, то есть, в общем, как от избытка энергии может колбасить, так а от, вот от недостатка. Вот да. так я даже не думала, Вика, что это избыток энергии, может быть. Да, может быть. Конечно, этой. ты же это не расходуешь никуда, понимаешь? Что бы я там ни делала, говорю, даже я и, и там движение, чтобы у меня это все куда-то вышло, и, и всякое такое там посмеяться, или что-то другое, или заняться хоть уборкой, хоть. Неважно, чем. Оно все равно меня. Эм, как бы этого, да, недостаточно. Нет, этого ну, недостаточно. Это должно быть полноценное а, взаимодействие. Ну, я не думала, что вот эта неизрасходованная энергия, мне значит, надо больше уделять э, время тому, чтобы куда-то ее девать. Конечно, и... конечно. Mm. Это, это, и, и называется проявляться. Понимаешь, когда ты это все накопила и с этим багажом сидишь вот мое, никуда это не расходуешь, конечно, оно тебе начинает колбасить. Вот мне и было непонятно. Вроде причин нету. Какие причины? Ничего. Мама теперь в больнице лежит. А но я за нее абсолютно спокойна. Под присмотром. Даже я и смешно. Просто я себя и не понимала, откуда берет. Конечно, Час... Тань, я, я знаю массу примеров, когда а, мужчины или женщина, да не позволяют а, полноценную жизнь, потому что это тело, у него есть свои запросы и а, свои потребности. Но это и есть жизнь, это и значит жить, да, полноценно как бы проявляться в том, что тебе даровано, вот. Тем более, да, я и понимаю, что мне тело что-то хочет сказать, да. а я не понимаю, что оно да. хочет мне сказать, меня колбасит, я его и так, я его исяк. сяк, а оно все равно продолжается, и ну, поэтому... Да. Это была главная причина вообще-то, почему я, я тоже не понимаю, что со мной вот это так, вроде я что мне там страхи не страхи их нет, конечно они не надуманные, там расслабься, тебе уже лучше, а оно все равно возвращается, это повторяется и повторяется без видимых причин. Вот это было самое непонятное в моей голове. Учитывая мои такие отношения с мужчинами, ну, такие Ну, правда, я не могу с каждым, вот, мужчиной. Ну, да есть такие мужчины привлекательные. Но я так даже нет. Я сама себе запрещаю, конечно. Что-то за женщина, если будет. Ну, у меня так и не, не было таких ситуаций, чтобы я так прям уж... Ну, иногда бывали так. Я его не отказывалась, но дело не в том... Ну, теперь-то мне хоть более понятно стало. То, меня просто было тупик какой-то, я не понимаю, с чего такое. Ничего не происходит, меня колбасит. Я вроде и более активная стала, чем раньше. Уже я не, как бы страхи-то они такие надуманные, понятно. Мне прям вот... Как это сказать, тримор был вот по всему, вот здесь бы даже дышать было трудно. Нет, даже вот как ты сейчас сказала, я не, понимаю, что все энергия, это уже понятно, да, где вся энергия. Но вот когда она во мне с ничего без видимых причин снаружи, обычно же что нас немножко там что-то тронет, и на нас это отзывается, это же понятно, логично. Но тут что происходит? Ничего и у меня начинаются такие. Самое Ой. забавное, Тань, это так на самом деле просто те состояния, которые ты испытывала от секса, ты сама мне их рассказывала, да? да. Это говорит о том, а, как, ну, как тебе для тебя именно это необходимо. Понимаешь? То есть это, ну, раз это происходит, и тебе дарит такие мощные состояния. Ника, я знаю, это подарок. Я знаю, что у женщин вообще проблемы с оргазмами. А у меня как это назвать? Многократные оргазмы. Проблем. Я знаю, что это подарок. Но что-то я им не пользуюсь. Да, да. Вообще. Ну да, если Если рассматривать вот эту сексуальную энергию, да, тут у меня вообще как-то. Ну вот, понимаешь, Получается, этой... тебе эта сторона открывается, у тебя у самой это происходит, да, тебе это открывается, а ты ты об этом даже и не задумывалась хотя это вроде так очевидно да? Да, да да это да вот это да вот прям вот вообще даже не теперь как-то какая-то даже вот расслабление в теле хотя мы только поговорили об этом и мне уже так понятнее становится смотри есть да есть сексуальная энергия она достаточно мощная но есть энергия любви, а, то есть это немножечко все-таки, я бы сказала, разные вещи, потому что бывают такие мощные инсайты, когда ты попадаешь а, в безотносительную любовь, тебе, ты просто на секс можешь посмотреть как на что-то то, что далеко вообще, то есть ты испытываешь такое счастье от, от всего, вот нету разницы, просто все, оно отражается внутри тебя очень мощным чувством. Поэтому есть и такое, и такое, но все это не хуже и не лучше. Просто разные, про да. разные произведения. Да. да, да. Понимаю, да. Я могу тоже посмотреть на небо, на такие классные облака таким цветом, что вот у меня прям вообще счастье. Я кайфую от этого, я просто в восторге. Также можно и на своего любимого мужчину смотреть и быть в восторге, что то рядом с ним. Также на своего ребенка, на ну, любого что, ну, да. на красивую вещь, на, не знаю, на классную машину. О, тоже можно восхититься, что такое есть вообще. Ну хотя бы понять не стало. Что-то вообще мне Вот я и почувствовала, когда ты мне это сказала, у меня сразу в теле вот такое вот расслабление началось по телу. Потому что это так. Это же понятно, что это так. Если было бы что-то не так, мне бы не могла бы так ну, да. слабиться. Наоборот, -то, если что-то не так, ты весь такой, ух, что-то не так. Ну да. А тут наоборот, так все, вот прям все вот так вот, раз, как бы, растосалась. Да. Другой взгляд на все. Да, что энергию-то надо расходовать, если она у меня есть, это тоже понятно. Ну, конечно, надо взаимодействовать с миром. Это, это, знаешь, как. Иначе человек превращается в Плюшкина, вот он собирает, собирает, собирает, собирает, а потом в этой куче мусора сам же в этих вещах, сам же тухнуть и может. То есть это может быть не мусор, это может быть хорошие вещи, дорогие вещи, да, там. Но что они могут дать, когда ты сам заперт во всем в этом? Ничего. Ничего. Они тебе дают только видимость чего-то. Да. Как будто бы у тебя это есть. Ну, оно есть, но на самом деле оно как будто бы. Ну да. Поэтому, видишь, и организм, он-то требует свое, да, а ум пытается находить разные варианты компенсации. и в качестве компенсации и может быть за заедание, да, желание заесть, потому что это тоже, ведь э, еда это тоже получение удовольствия. Ну, да, же, такие периоды да. у меня тоже были. В вот какой-то жор наступает, ничего, думаешь, что я с сошла? столько мне не нужно, а я еще хочу. А вчера мне даже кушать не хотелось, мне вообще как-то даже все противно было. Потом к вечеру думаю, что-то вроде бы вроде бы что-то уже можно съесть нет ну там скажем я чашечку кофе с молоком выпила которое я люблю или что-то такое а так вообще я такой странный день был вчера вообще очень странный это значит что у... с ничего просто с ничего а сегодня что такое беспокойство немножко как-то с утра добавилось но я уже к нему думаю сейчас мне уже как-то Надеялась даже на тебя. <смех> думаю, что-то сейчас должно, ну, не должно, что ну, такая есть возможность. А вчера прям вот думаю: ну, я хочу сама с собой побыть, разобраться, что я просто полдня была в этом то туда-сюда. Меня просто мотал <смех> сюда. Ну да. Мотала, и мне в голове какое-то было даже вот такое состояние, что я да, то ли здесь, то ли там. Вот непонятно. Вообще какое-то такое. Ну <смех> да. Конечно, ничего себе, ты такую, такую мощь пытаешься удерживать, это же невозможно. Это правильно, что я просто пытаюсь удерживать, а че ее удерживать-то? Ну да. да. Надо разрешить выйти и все. Конечно, всё. ты сама от этого как цветок начнешь расцветать во всех аспектах. Теперь-то я лучше понимаю. Сейчас с тобой разговариваем, я сейчас могу себя почувствовать уже да, лучше. Да, да, конечно. я чувствую, что во мне уже так все разошлось, как нужно. Конечно, да. Тело это, ну, это в нем есть все для того, чтобы испытывать удовольствие. Только всего ты можешь вкусовые удовольствия испытывать, видеть, слышать, ну все, все, все может чувствовать. Это же прекрасно, и надо этим инструментом пользоваться, потому что если эту машину не включать, ну конечно она будет ломаться. Да, ты права. Спасибо. Какая Прям все. Чего голову ломать? Ну да. Смешно. Ну, хорошо, что ты увидел. Теперь я тоже знаю. Точка G. Где <свят> Для того, чтобы начаться. <свят> Вообще прикол. <свят> Офигеть просто. Я тебя целую, обнимаю. <свят> я тебя тоже, то. Не, вообще очень прям мне приятно с тобой общаться и я тебе уже говорила и взаимодействовать тоже. И если что, пиши. Всегда поговорим. Если нужен сеанс, будем продолжать. Ну то есть можно пока это Смотрим, да, потому да, что понаблюдать я наблюдать за собой, да. Вот сейчас мне точно ничего не нужно, да. потому что да. я уже сейчас много чего поняла. Зачем мне сеанс? <свят> сеанс, да. Пока нет. Единственное, что я еще не до поняла, что я есть все и я это все делаю. Вот понятие, понятие это есть, а вот этого ощущения все еще нет. А, смотри, Но... вот то, что мы сегодня, да, то, что мы сегодня поговорили, а, ты с этим побудь. Да. Вот я так а, и хочу. Да, на следующей неделе проведем тебе сеанс а, еще, потому что а, я думаю, что у тебя там а, еще есть поля для исследований. Очень интересно. Да. Вот Это я, все в любви. Мне теперь так проще... Нет, все, что есть любовь. Все есть любовь. Понимаешь, да. И я могу теперь туда легче попасть. Да, я конечно. же понимаю, что все есть любовь. Мне не нужно маме звонить по телефону или не знаю что. Я как-то с мамой так все успокоилось Хотя вот когда я в любви и смотрю на все... Я же смотрю глазами любви. Да, Ты да. И уже да. я уже это по-другому смотрю. Да, как? Как да. мне можно смотреть по-другому. Ну, ну по-другому уже не может быть. Ну да. Есть, вот так уже. Это хорошо. Не только что взгляд другой, а уже вот я из, из другой себя туда, да. туда буду смотреть. Конечно. Вот. Конечно. Понимание формируется, внутреннее понимание себя.